Всем привет! С вами Алексей Иванов. В этом видео я хочу принять участие в топ-10 баннеров и занять какое-нибудь место. Для этого я сейчас буду размещать баннерную рекламу. Выбираем баннерную рекламу, идем ниже. И я буду писать текст, потому что если мы посмотрим на топ-баннеров, то мы видим то, что занимают призовые места в основном текстовые баннеры. Потому что можно написать то, чего не сможет донести сайт, на который попадет пользователь. Сделать какое-то объяснение в двух словах, короткое, которое администратор сайта просто не в состоянии сделать, потому что он не знает, как это сделать. Вот. И таким образом можно привлекать клиентов еще больше. Или продвигать свое творчество. Это, в принципе, что я и буду делать сейчас. Я буду создавать текстовый баннер и буду продвигать свое видео. Пишем заголовок. Поздравь своих любимых. Я еще хочу баннер этот сделать немного красочным. Да, вот я смотрю, здесь один баннер меня зацепил, где есть таких вот три восклицательных знака. Я нашел таблицу спецсимволов для текста. И сейчас что-нибудь интересное выберем. Угу. А, вот, все, заметил. Сердечки будут в самую тему. Да? Поздравлять своих любимых. Вот, можно так сделать. И дальше мы напишем текст. Я сразу же его скопирую. Я заранее его написал, подготовил, потому что лучше все это продумывать, чтобы он был короткий Понятный, читабельный. И который будет призывать к действию. Скопирую ссылочку на видео. Вставляю сюда ссылку. На 5 секунд. На 15. Думаю, да, на 15. В принципе, будет нормально. Так... Установим ограничение, один показ на одного пользователя, для того, чтобы охватить как можно больше аудитории. И скорость показа без ограничений. В принципе, чем быстрее, тем лучше. Как бы любая реклама должна приносить результат быстро. А сейчас баннерная реклама работает очень хорошо. По аудитории мне тоже не важно, откуда будут смотреть мои видео. Главное, чтобы научились делать такой подарок. Итак, не относится к 18+. Сохраняем баннер. Баннер сохранен. Теперь пополняем бюджет баннера. Для этого нужно иметь какие-то средства на рекламном балансе. Если их нет, то можно пополнить. Сейчас можно пополнить и получить плюс 10%. Ну, еще в принципе сейчас очень большая скидка на баннерную рекламу. Пополняем бюджет. Для того, чтобы принять участие в топ-10 баннеров, баннер должен иметь не менее 10 тысяч показов. Поэтому я сделаю с учетом того, что где-то около 5 рублей останется на балансе, когда задание остановится. Это сделано специальной системой для того, чтобы не допустить перерасхода бюджета и ухода в минус. Я прибавлю 10 рублей, чтобы наверняка у нас получилось 10 тысяч показов. Нажимаем «Пополнить бюджет» и запускаем показы. Ну все, реклама пошла. Скоро много людей узнает, какой подарок можно классно сделать к своим близким. Через некоторое время обновим страничку, посмотрим результаты. И в конце видео я добавлю конечный результат, который у нас получится. И посмотрим Получилось ли у меня войти в топ-10 баннеров. Прошло несколько минут. Этот баннер я создавал в 12.29 по московскому времени. И в московское время онлайн сейчас обновляем страничку 12.35. Прошло 6 минут. Давайте просто обновлю страничку и посмотрим, сколько у нас получилось переходов. Так, показов у нас почти 6667 переходов, 11.25. Ну, пока еще не набрала 10 тысяч просмотров, поэтому у нас есть шанс попасть в топ-10. 11.25. Да, это даже на восьмое место уже можно попасть. Посмотрим, что будет дальше происходить. И тогда посмотрим уже конечный результат. Не удержался и пошел смотреть дальше. Как бы Банерная реклама сейчас очень хорошо, быстро работает. Поэтому можно посмотреть результаты быстрее. Да, прошло почти 10 минут. За 10 минут почти 7 тысяч просмотров. CTR вырос. Рекламная кампания завершилась. Получилось у меня как раз больше 10 тысяч просмотров. CTR получился 12.09. Давайте теперь перейдем в топ-10. И посмотрим, удалось ли мне что-то занять. Да, удалось. На седьмом месте мой баннер попал. Ну, в принципе, нормально. Я считаю, что попытка моя получилась хотя бы ворваться в топ-10. Да, если... Мой баннер останется на этом месте, а возможно я еще запущу еще показы для того, чтобы, возможно, увеличить CTR. Да, и таким образом получить больше посетителей на свое видео. И если баннер останется здесь, для меня самое главное это на самом деле, чтобы он остался здесь. Потому что топ-10 баннеров это хороший обучающий такой материал, реальный где все рекламодатели, которые размещают баннеры, они практики, и они с помощью тестирования достигают высоких результатов. И каждый желающий может зайти в раздел, посмотреть баннеры, перейти, изучить, что есть на сайте, что есть на баннере, и создать такой текст, который будет мотивировать пользователей перейти на сайт, уже понимая суть того, что его ожидает на этом сайте. Представляю, какая тут будет жара в конце месяца, перед тем, как топ-10 будет подходить к концу, для того, чтобы получить денежные призы, и для того, чтобы закрепиться в топ-10 и оставить свой баннер здесь навсегда. Ну, конечно же, ждать конца месяца и надеяться на какую-то удачу, мне кажется, нет смысла, потому что... Лучше создать и запустить баннер и посмотреть, насколько он сам удержится в течение месяца в топе. И таким образом получать просто бесплатный трафик от тех, кто будет заходить в топ-10. И смотреть, как делают баннеры самые активные рекламодатели. Принимайте участие в топ-10 не ради того, чтобы выиграть какие-то деньги, а ради того, чтобы научиться создавать такие тексты, которые будут всегда приносить вам классный результат отражающиеся в итоге в деньгах или конкретных действиях, которые вам нужны. Желаю вам всего хорошего и до скорых встреч!